Вот, я с Димой, вот этот Нурсултан, ну, для вас надо пояснять, это президент Украины, ой, президент Казахстана Дмитрий Анатольевич Медведев, вот мы сидим 2008 год в туалете. О, мам, ну... Что ты опять тут делаешь? Да, да я видел Ну ты опять куришь свои косяки. Тебе посылка пришла. Ты можешь найти работу, а не заниматься всякой фигней. Да, да у меня паблик, ну, мам, трансгендерная постерония, Там три подписчика сейчас. Ну вот я тебе уверяю, концу декабря там будет э, миллиона, э, пять, пять миллионов. Ты на это деньги заработаешь или что? Я не понимаю. Ты можешь пойти работать? И не пить на мои деньги и курить косяки. Тише, тише. Потому что мне еще курить надо! Отдай эту дрянь. Ладно. Я ее в окно выкину. Не на. А! Еще штаны грязные, ты как свинья. Ну, я могу пояснить. Было это 2008 год. Я, Нур Султан, это президент Казахстана тогда был. А Дмитрий Анатольевич Медведев, президент России на тот момент. Мы сидим в школьном туалете, седьмой школы курим. Что И... ты курил в школьном туалете? Ну вот, мы косяки курим, слушаем. Почему? Зачем ты курил? Да, ну мам, ну не ругайся, просто я рассказываю историю, пожалуйста. Говори. Ладно, вот, сидим, слушаем группу Сплин. И я просто говорю, пацаны, вы типа самые лучшие мои друзья, у меня лучше вас друзей нет. <сёк> Давайте ка пойдем на концерт прошлой Молли достаю билеты, короче, им даю, они такие спрашивают, а чё такое, типа, пошлая Молли? Я говорю, ну, через 9 лет узнаете. Мне Дмитрий Менди... Медведев Анатольевич, он говорит мне, типа, так и так, ты тоже мой самый лучший друг, самый драгоценный, снимает с себя штаны, и мне говорит, вот, это тебе подарок от меня на всю жизнь, запомни, это, типа, факт нашей дружбы. И он так без штанов, короче, и ушел по улице шел потом его там волки загрызли в лесу. Да, тебе... Ну, ну, мам, ну он мне их сам отдал, он умер от смерти Получается, его потом нового клона вырастили И он уже забыл про нашу дружбу Ну и он мне эти штаны отдал тогда я их не снимал, ни дня Я спал в них, в них мылся и я всю жизнь в них проживу Потому что это подарок от моего лучшего друга Они бесценны, они не стоят миллионы, миллиарды Они стоят гораздо больше Моя душа им цена, вот Блин, дурацкая мамка, опять наругала. Ладно. Надо хоть посмотреть, что мне с Даркнета доставили. Вот блин, коробку огня доставили. Капец.